Всем привет! С вами в эфире Портал 713 и мы сегодня вновь поговорим о банках. У нас есть новая вводная информация, на которую мы вышли через сотрудников банка и через наших коллег из Питера. Ребята, вам привет и благодарю вас за хорошую наводку. Вот, данные у нас подтвердились и теперь я могу их вам всем озвучить. Смотрите, какая у нас ситуация с банками происходит. Вот Все, что банки несут в суды, особенно в районные суды, да, где вас затягивают, в гражданское дело производства в процессы вот а то что они несут и показывают вам в качестве предъявляют вам в качестве оснований для иска а, какие-то требования основанные на бумажках якобы так называемых кредитных договорах и так далее да давайте разбираться подробнее с этой ситуации вот у нас есть какие данные значит первое Первое, на что стоит обратить внимание, что по всем экономическим спорам надо, естественно, в арбитраж. Но мы все знаем с вами, что суды рука руку моет, да, и что все они на службе у финансовых структур, поскольку это кровь, скажем так, этого организма коррупционного, поэтому мы с этим ничего сделать не можем. Надо как-то выкручиваться. Смотрите, что, что есть в качестве информации. Вот эти вот бумажки, так называемые кредитные договора, кредитными договорами по сути не являются. Это предварительное соглашение, либо предварительный договор. Что это значит? Это значит, что... По факту, давайте по факту разбирать, по факту механизма, по факту у вас не произошло заключение сделки, то есть подписание договора по факту не произошло. Потому что, что такое договор? Договор подписанный, да, и дальше происходит исполнение сторон. Сначала кредитор делает свои действия, да, какие-то условия, потом а, дебитор делает свои какие-то условия, да, и получается, что договор по гражданскому законодательству это соглашение двух и более сторон, то есть достигаются какие-то некие соглашения. Не я. Если мы берем процедуру кредитования, та, которая у нас есть по законодательной базе, то что мы видим? Мы видим, что мы пришли и заполнили заявку заявку на выдачу кредита. В этой заявке прописаны все условия, то есть вы подписались под условиями, которые э, вы одобрили да, для получения кредита. И вот дальше коммерческий банк, который в нашем случае у всех стопроцентно выступает как касса, операционная касса Центробанка, не более того, да эта касса Центробанка берется на каких-то условиях, условиях посредника, организовать вам доставку товара в виде денег который принадлежит Центробанку. То есть собственник, собственно говоря, заемных денежных средств, заемного имущества является Центробанк. Поэтому в этом случае коммерческий банк является никем иным, как посредником. Такое вот меняло-решало. Да? Так вот, вот этот вот посредник, коммерческий банк, предоставляет вам заявку и, и пишет, я тебе возьму в Центробанке кредит, но на вот таких вот условиях. Ты согласен на такие условия? Ты говоришь, да, согласен, и под, вы подписываете заявку. То, что они ее обозвали кредитным договором, это суть дела не меняет. Хоть по римским они ее пусть обзывают, но по сути. Мы же смотрим на документы и вообще на все остальное по сути, по логике своей. Понимаете? У нас даже есть в гражданском кодексе такое понимание, что значит гвардные отношения вытекают из их сути а не из написанного и не из названия договора. У вас может быть договор купли-продажи, да, а по сути из того, что там написано, это договор, допустим, мены, или это договор может быть какой-то взаимопомощь или еще чего-то, да, или договор там, другого ранга. Но всегда все взаимоотношения вытекают из сути, а не из названия. Поэтому, вытекая из сути, договор кредитования невозможно назвать договором кредитования, потому что по сути это другая сделка. Давайте разбираться, какая. То, что вы заполнили в виде кредитного договора, является ничем иным, как предварительным, предварительным договором или попросту заявкой. Вы подписываете заявку, что да, хорошо, я готов сотрудничать с таким-то банком, который является посредником Центробанка, да, меняла и решала, вот на таких условиях, окей, я согласен. Вы это все дело подписали, да, дальше что происходит? Дальше вот этот коммерческий банк меняла, решала, идет в Центробанк, несет эту заявку центробанк говорит окей я одобряю эту заявку да и он начинает эмиссировать под эту заявку денежные средства то бишь их выпускать дальше что происходит это все делается как правило в течение трех дней вы знаете да требуется время на одобрение кредита что это за мифическое время кому оно требуется но нам не рассказывают вот я вам рассказываю то есть за три дня Центробанк эмиссирует деньги и перечисляет их на корреспондентский счет. Вот этого вот банка меняла решалы. Банк эти деньги должен спустить с этого корреспондентского счета 301 сначала на 455 на судно. Их у себя зафиксировать в стране в строке дебет. да, И а, ниже спустить уже на ваш, открытый под ваше имя. Значит, ну, банковский счет, который является дебетовым счетом, да, то есть 408.21 специальным дебетовым счетом, куда они зачисляются к вам со знаком «плюс». А дальше уже с этого счета вы можете либо по безналичной форме куда-то перевести, да, и тогда будет сумма минус на этом счете отражена в выписках, либо а, вы можете снять через кассу. Тогда будет дальнейшая итерация. Это будет перевод с вашего дебетового счета 4821 со суммой минус, да, со знаком минус. Это все упадет в кассу предприятия, то есть 202 счет. И из кассы вам будет выдано. Понятно, да? Вот. А как будет выдано, плюс-минус смотрите режимы работы счетов. У нас есть центробанковское постановление, там написаны режимы работы счетов. Набирайте в гугле в Яндексе режим работы счета 202, и вы все увидите, что под дебетом, что под кредитом. Режим работы счета 408.21. Смотрите, что под дебетом, что под кредитом, вам станет все понятно. Ребят, банки все путают, как это все должно происходить. Они надеются на лоха, вот без лоха и жизнь плоха. Поэтому все, что вы подписали, является не более чем предварительным договором или заявкой на кредитование. После того, как деньги перечислены на ваш дебетовый счет, у вас должно быть открыто несколько договоров. Несколько подписано настоящих договоров, первый договор, трехсторонний с Центробанком. Центробанк эмиссировал вам денежные средства, выдал через КБ. Да? То есть выступает сторона Центробанка, выступает сторона КБ и вы третья сторона. Форма этого договора находится в постановлении Центробанка. Найдите договор о кредитовании. Вот это будет тот самый договор о кредитовании, который ваш коммерческий банк должен притащить в суд. Все, он трехсторонний. там вы увидите Центробанк, банк-кредитор и должник. Вы увидите три действующих лица. Вот вы должны быть записаны вот в этой вот строчке должник. Если вы этот договор не увидели в материалах дела, прям четко так и пишите. Кроме заявки я ничего не подписывал, деньги мне не дали. Не дали, была только заявка вот Как банк может доказать, что деньги вам все-таки дали? Притащить а, расходники на, на, все, на выдачу кредита. Но он должен притащить не только расходники, он должен притащить всю правильную цепочку. Первое, он должен принести вот этот трехсторонний договор с Центробанком, потому что деньги – это имущество банка. А если он это не приносит, тогда банк должен доказать происхождение выданных вам денежных средств. Вот происхождение есть у банка? Нету. Второй момент. Если происхождения нету, ребят, еще раз говорю, это коррупционный кредит. Если банк не доказывает происхождение денежных средств, которые он вам якобы выдал. Коррупционный кредит. Как проверяется коррупционный кредит, я уже рассказывала. Да? Росфинмониторинг, налоговая инспекция и Центробанк. Три запроса делаете. Дальше идете в банк кредитных историй, делаете запросы, разыскиваете свои кредиты. Если там информация не бьется значит, у вас коррупционный кредит. Пишем в прокуратуру, что меня втянули в какую-то мошенническую операцию да, под видом легализации, отмывания денежных средств. Вот У меня никаких договоров с Центробанком нет, какие-то деньги, я не знаю их происхождения. почему с меня требуют и вымогают. Вот такого рода пишите в прокуратуру, пусть она разбирается. Следственный комитет, ВОБЭП, туда же экономическое преступление. Вот все туда, ребят, и отдел полиции, не забудьте. Значит, Следующий момент, Следующий момент про то, что помимо трехстороннего договора с Центробанком, коммерческим банком, как меняла, решала и вами, да, должны быть расходные кассовые ордеры или то, что мы называем первичной документацией бухгалтерской. Это может быть и мемориальный ордер, и расходник, если это касса, да, и так далее. Но схема должна быть такая, как я вам описала. То есть, денежки упали на корр-счет 301, с этого корр-счета они снялись, упали на судный счет, который открывается на ваше имя. Не на имя банка и банковского сотрудника, на ваше имя. И третье, они упали на ваш дебетовый счет. Да, и там дальше смотрите внимательно, опять же, обращаю внимание, найдите в интернете режимы работы счетов, разберитесь с ними раз и навсегда, что для какого счета является дебетом, что для какого счета является кредитом. Если у вас, вам показывают, сумму кредита в дебетовом счете там будет стоять минус 400 тысяч рублей. Это значит, что вы прикредитовали коммерческий банк. Вы положили эти деньги. Потому что кредит должен быть на вашем счете со суммы. плюс. Плюс. Вот вам их выдали, а вы их уже отминусовали, сняли. Смотрите режим работы 4821 То же самое смотрите 455 счет. Да? Минус Минус – это деньги вам дали в виде кредита, а плюс кредит – это деньги вы, э, получил банк в качестве оплаты по кредиту. Кто еще не понял, да, как доказать, что никакого кредита не было, все оплачено. Выписку с 455 счета, если там стоит сумма вашего кредита в строке «кредит», значит, никакого кредита не было, вы все закрыли. И вот эту вот выписку берете, видите кредит и говорите «судье, все, у меня все закрыто, я ничего не знаю». Вот такая вот махинация, ребят, поэтому то, что они притаскивают в банк, это все чушь собачья, значит, обязательно в обязательном порядке смотрим на договор с Центробанком трехсторонний, вот, у вас должен быть кредитный договор. Вот только этот кредитный договор, который регламентирован э, у нас в постановлении Центробанка, вот только он считается кредитным договором. Все, что вы подписывали ранее, не является кредитным договором, это лишь заявка, как бы они ее там ни подтверждали. Если они приносят и подтверждают, что они вам выдали кредит, тогда в срочном порядке, Пишите во все органы, что у меня коррупционный кредит, что меня втягивают в легализацию отмывания денежных средств, добытых преступным путем. Я не знаю, пускай банк подтверждает происхождение этих денег, которые они якобы на меня повесили. И дальше, дальше, все вопросы по, по поводу того, что брали вы деньги, да, Но ну, вы же их брали, но ну, вы же оплатили товар, ну вот вам чеки, вы стоите на своем, это никакого отношения к делу не имеет. Куда вы потом дели эти деньги, да, вот вы получили зарплату, все, работодатели не волнуют, куда вы их потратили, понимаете? Абсолютно не волнуют. А работодатель ограничивается, вот, весь... Вот посмотрите, как себя ведут судьи. Пожалуйста, обратите на это внимание. Почему они отклоняют все ваши ходатайства? Они отклоняют по той простой причине, что им важно понять сам факт события, было или не было. Так вот, все, все, что будет доказывать, что этого события было или не было, все будет принято. Если вы будете писать в общем, это все в общем относится не по существу поставленного вопроса. Все. Вот если вы, допустим, пишете, что вот, а я вот там гражданин СССР, идите вы лесом. да, Вопрос стоит просто, брал кредит или не брал. Причем здесь ты гражданин или ты не гражданин, ты кредит брал или не брал? все, поэтому все, что вы будете заявлять, да, это как бы к делу не относится, поэтому судьи и отклоняют ваше ходатайство. Вот, вы смотрите по, по тем вопросам, которые ставит судья сама по себе, но если вы уж пришли в суд, да, если уж там судья не испугалась, что вы человек, то добивайте ее ее же инструментами. Она ставит по, по вопр вопросы по поводу, по сути обращения искового, то есть она вычитывает, что значит было за исковое обращение, что там написано, там написано, брал кредит. Такая-то сумма, такой-то срок, значит, вот столько-то не выплатил. Вот она, вот эти четыре вопроса и будет с вас трясти и выяснять. Если вы построите свою доказательную базу вокруг и около этих вопросов, значит, вы проиграете, вы ничего не докажете. Понимаете? А если вы будете доказательную базу ставить четко по факту этих вопросов, судья закроет дело в вашу пользу. Понимаете? Все просто. Вот, Поэтому если они говорят, что вот кредитный договор, вы говорите, что нет, это не кредитный договор. Это была заявка. Я обратился к вам, и я подписал условия, на которых я согласен у вас взять. Только лишь условия. Я за условия подписался. Но ни за какой кредит. Потому что кредит надо доказать, что он мне был выдан. Деньги же не ваши, покажите происхождение ваших денег. И все, и судье станет все понятно. А если вы перед судом еще и успеете обратиться и в прокуратуру, и во все вот эти органы, и получите результаты прокурорской проверки, Следственного комитета, УБЭПа, то у вас будут все шансы и все плюсы. Понимаете, потому что судья этого делать не будет. Ни одна судья никогда в жизни не будет устанавливать вашу личность с точки зрения фальшивый у вас паспорт или нет, а с точки зрения человека вы или нет, это к сути дела не относится. Она отвечает четко на поставленные вопросы. Подписывал договор, если вы признаете или вы не опровергаете, что вы подписали этот договор, а, а банк говорит, что это договор, значит банк что в этот момент делает? Банк в этот момент вам предлагает оферту. Но это же договор, и вы такие, ну, ну да, ну и все. Судьи достаточно, ребят, вы подумайте, что оферты а, делаются и на словах в том числе. И на словах, вы же не заявляете, что это не был кредитный договор. Вы можете заявлять все, что угодно, что это а, вексель. Вам банк спокойно всем стоит и говорит, дружочек, это не вексель. То есть он что, вы предлагаете оферту, это вексель. Он ее берет и опровергает. Нет, это не вексель. Все. То есть ваша гипотеза, она опровергнута банком. Она не принята, значит, вы не договорились. Значит, судья дальше смотрит, а какие еще аргументы в эту пользу. А если вы уже совершенно четко мотивируете, да, что это не кредитный договор, потому что кредитный договор вот он, да, тогда уже и судье отвертеться некуда, и банкиру отвертеться некуда. Ой, Банкир понимает, что да, кредитный договор это а то, что вот у вас, а, то, что банк притащил в суд, и это только бумажки, и это только заявка на предварительные условия, то есть кому вы там меняли, решали, на каких условиях вы согласны там взять. И не более того, понимаете, в чем фишка-то? А дальше что происходит? Рассказываю вам дальше, чтобы вы понимали. У нас есть прекрасная 822 указ президента да, Ельцина, который провел нам деноминацию, отрезал рублики, нолики у рубликов. Вот, поэтому все четко ваш кредит умножается на тысячу и им очень выгодно чтобы вы платили именно наликом но без наликом тоже в чем фишка они вам выдают 400 тысяч да, якобы рубликов а вы им возвращаете 400 тысяч но с тремя нулями то есть они делают такую вот эмиссию за ваш счет приписывают эти возвращают эти три нуля себе на счетах потом обратно и собственно говоря сумма заработка получается вот 400 тысяч умножена на тысячу да сами посчитайте сумочку вот столько заработ Банк, поэтому смело, ваша сто процентов заработка это ваше, можете с банка требовать и в том же суде встречный иск ему впаять, вот. Но опять же, да, если ваш кредит коррупционный, а не все коррупционные, вот. Поэтому, ребята, <с Of course> я еще ни одного не видела кредита, чтобы он был по правилам с вот этим вот договором Центробанка. Поэтому, ребят, пишем, пишем во все инстанции. Сейчас будем готовить большое обращение. Вот первое обращение мы готовим по Росбанку. Поэтому у кого кредиты в Росбанке или в Дельта-кредите, да, ипотечники Дельта-кредитные или Росбанк-дом, пожалуйста, обращайтесь ко мне в личку, пишите, присылайте ваши документы. Лучше, конечно, на адрес нашей электронной почты, e-mail.sobaka.mpau.ru вот, присылайте туда свои документы, сейчас работаем по Росбанку, составляем такие документы, будем подавать на то, чтобы этот банк закрыть вообще из поля Российской Федерации. Вот, ребят, всех прошу, да, у кого есть кредиты, присылайте на эту почту. Все ваши материалы, все ваши кредитные так называемые договоры, все, что вы подписывали, якобы, да, соглашение о безакцентном списании денежных средств и так далее, будем писать, что это воровство, потому что вы-то кладете деньги на свой расчетный счет, с которого они воруются в прямом смысле слова. Вот, поэтому присылайте, сейчас у нас идет работа непосредственно по Росбанку. Все, кто связан с Росбанком, пожалуйста, e-mail, так и пишите, e mail орг. Вот на эту почту присылайте все ваши документы по кредитам, будем их собирать.